Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас распаковка очередной посылки из Компьютер Universe. Вот такая вот небольшая содержимое, ну мне кажется для многих будет интересным, потому что многие это заказывают с Computer Юниверс а вот, вот такая вот посылочка, ехала буквально по моему 18 или 19 дней Последние посылки что-то отправляют через Казань, через Казанский сортировочный центр и что-то они долго идут и приходят без мешков. Работники почты тоже на самом деле удивились, почему она без мешка. Вот, поэтому вместе с ними, в принципе, ее вскрыли. Ну, внутри все было вполне нормально. Поэтому давайте смотреть более детально, что у нас здесь внутри. Потому что сами коробки, как вы понимаете, я еще не открывал. Вот, Лишь убедился в том, что все похоже на правду. Итак, давайте смотреть. Начнем с небольших каких-то вещей. Данную мышь попросил меня заказать один из людей, которые у меня часто что-то заказывают. Ну, как часто? Уже, наверное, второй раз. А вот не знаю, насколько она красивая. Можете написать в комментариях, насколько вам данная мышь нравится. Ну, стоит она, конечно, не дешевая. Я вам сразу скажу, порядка 6 тысяч. Вот, я, честно говоря, себе такие мышки не могу позволить, наверное, так надо сказать. Вот, и здесь вторая вещь, это ноутбук, друзья, это ноутбук HP. Давайте сейчас все это поподробнее посмотрим, откроем вот эту коробчушку, убедимся, что там ноутбук, а не какая-нибудь бетонная плита или деревяшка, как это любят делать, когда крадут содержимое. Вот, сейчас переключу камеру и убедимся. Ну вот, друзья, вооружился я ножом для скрытия посылки. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь внутри. Я смотрел, что весь скотч здесь, в принципе, заводской. Он тут идет с определенной, скажем так, маркировкой. Вот, нам надо все это как-то скрыть. Но скотч, блин, хрен поддается ножу. То ли нож тупой, то ли скотч хороший. В общем, что-то одно из двух. Вот, ноутбук достаточно простой для офисных, скажем так, задач. Он брался не для игровых. Это ноутбук на базе Ryzen 5 2000, по-моему, 500. Вот, то есть с графикой Vega встроенной и, соответственно, 8 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 250 гигабайт. То есть, в принципе, офисная машинка нужна для того, чтобы работать в Excel. Будут, ну нормально работать, а не так, как у нас работает большинство, которые знают, как Excel открывается и как создается самая простая табличка. Ну, давайте доставать и смотреть. Ну, как мы видим, упаковка вполне себе ничего, хотя почему не сделать полностью ее Поролоновой нифига не понятно. То есть, для чего вот такие вот придумывать какие-то сложные конструкции? Экономят пораллон, ребята, прям активно. Вот, давайте сейчас посмотрим на сам ноутбук. Попробуем его включить. Ну, по идее, -то, с зарядкой -то он должен запуститься в любом случае. Так, это все добро. Мы убираем. Оно нам пока не понадобится. Но вот такой вот ноутбук, легкий, кстати. Если кто-то будет заказывать, здесь вот э, выход под, соответственно, воздух. Интересно сделанный разъем, кстати. Кому будет интересно, это вот, насколько я понимаю, под сеть у него идет такой вот забавный, интересный разъемчик. Вот, ну и в принципе все отлично. Ну, конечно, марки он такой, знаете ли. От пальцев отпечатки остаются или не знаю, ли у меня пальцы такие кривые. А вот, давайте смотреть, попробуем включить. Я думаю, что на первое включение ему зарядочки должно хватить. Или не должно хватить? Сейчас пора проверим. Да нет, вроде. Слушайте, бесшумно работает зараза. Даже не слышишь, что он включился. Вот. Ну, соответственно, здесь мы ничего не увидим, кроме HP, EDOX и FreeDOS, потому что нет тут здесь системы операционной, ее надо установить. Но вот на самом деле уже начали звучать вентиляторы, вполне обыденное дело для ноутбуков, потому что я лично не фанат ноутбуков, но человеку им нужен именно ноутбук вот, Потому что все-таки системы охлаждения для них делают крайне плохо. И хороший ноутбук с хорошей системой охлаждения, который не будет шуметь не будет вам греть колени, обойдется вам как хороший компьютер. Даже, может быть, два компьютера можно было бы за эти деньги купить. А вот, соответственно, что можно сказать здесь. Вот такой вот ноутбук. Так что все заказывается, все доходит, все работает. Ничего здесь больше сказать, наверное, нельзя. Вот. С вами, как всегда, был Белыч. Как и обычно, ссылка на э, данные товары будет в описании. Там же вы найдете промокод на 5 евро скидки и ссылку на сам магазин. Э, Лимитка, напоминаю, 500 евро на человека в месяц, поэтому, в принципе, можно заказать себе неплохой ноутбук за такие деньги. Э, вот. Но скорее для офисных задач, чем для геймерских. Вот как-то так, друзья. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. И всего вам самого наилучшего. Удачи вам, друзья. И да, друзья, при заказе ноутбуков не забывайте одну маленькую вещь, что клавиатуры здесь идут немецкие. То есть, по факту, это та же QWERTY, то есть, ну, английская клавиатура, только как вы видите, здесь она идет QUERTS. То есть, Y и Z поменяны местами. Вот, соответственно, единственное отличие от английской клавиатуры. Русские буквы уже мастрячите сами. Там кто на что горазд, кто делает лазерную гравировку, кто делает, там, не знаю, буковки наклеивает или пишет их маркером, тут уже дело ваше, друзья. Вот, собственно, все. Давайте до новых встреч и удачи!